Всем привет! В этом видео я покажу, что мы добавили нового в обновлении на Netpeak Spider 3.10. И там есть о чем поговорить, ведь мы значительно улучшили Weight Label Audit, расширили возможности интеграции с Google Analytics, Search Console и Яндекс.Метрикой, добавили сканирование изображений из SRC Set, ну и, конечно, сделали целый ряд небольших, но полезных доработок в интерфейсе. Давайте о каждом из них поговорим поподробнее. Давайте начнем с самого большого изменения, а именно все аудиты. Теперь все пользователи white label отчетов могут кастомизировать call to action на последней странице так, как вам нужно. Раньше здесь было просто давайте обсудим и список ваших контактов. Теперь же вы можете писать здесь все, что считаете уместно. Но самое интересное впереди. Мы добавили секцию с вашими кастомными комментариями, и вы можете здесь добавлять все, что угодно, опять же. Например, вы можете перечислить список доработок и указать ссылки на выгруженные отчеты из NetPeak Spider, сделать таблицу с предполагаемым бюджетом, который вы предлагаете клиенту. Перечислить какие-то полезные ссылки, чтобы подтвердить вашу экспертизу. Например, на ваш блог или на список кейсов. Ну и, конечно, если это первое, допустим, интерписьмо, либо же вы только хотите начать сотрудничество, вы можете подтвердить свою репутацию, добавив сюда изображения с логотипами ваших самых лучших клиентов. Это все кастомизируемо, как вам нужно, с помощью HTML и CSS стилей. И давайте я вам покажу, как это сделать в программе. Для этого перейдите в настройки Netpeak Spider на вкладку White Label. Задайте нужный вам призыв к действию, а затем отредактируйте раздел с комментариями. Можете кастомизировать заголовок этого раздела. По умолчанию там будут комментарии. Если хотите, добавьте комментарии от вашей компании или от определенного специалиста. Ну а затем основной контент раздела. Используйте HTML или CSS для того, чтобы сделать все нужные форматирования, добавить таблицы и так далее. Можете изначально в теге style все указать, либо же inline для каждого отдельного тега. Каждый раз, когда будете что-то менять, Используйте кнопку предпросмотр, чтобы открыть HTML-документ и проверить, все ли выглядит именно так, как вы хотели. Как я и сказал, абсолютно все можно кастомизировать, что-то выделять, добавлять таблицы и так далее. В этом плане вы ограничены только возможностями HTML и CSS. Ну и еще одна важная вещь, которая связана с PDF-аудитом. Теперь его стандартная версия, то есть не white label, доступна для выгрузки даже на фремиуме. Ну что, закончили с SEO-аудитом и перейдем к следующему большому изменению, а именно улучшение интеграции с Google Analytics, Search Console и Яндекс.Метрика. Поехали. Уже давно на BigSpider можно выгружать данные из Google Analytics, Search Console и Яндекс.Метрики. Однако для этого нужно просканировать эти страницы что иногда вызывает небольшие трудности. Например, если вам нужно выгрузить данные для миллионов страниц. И мы заметили, что многие пользуются этой функцией именно для таких целей, то есть выгрузить только данные из этих сервисов. Поэтому я рад показать, как это теперь можно сделать значительно проще. Для этого добавляем нужный нам список страниц, допустим, из буфера обмена, или используйте карту сайта, или табличные редакторы, или даже txt-файл. Выбирайте нужные вам показатели на боковой панели и нажимайте на кнопку Start. Достаточно, чтобы просканировался только один URL из этого списка, и программа, и программа вытянет эти показатели для всех остальных страниц. После этого вы можете выгрузить их в табличные редакторы, либо же в Google Spreadsheets, как хотите. Единственное, что в программе нельзя будет отфильтровать непросканированные страницы. Именно для этого экспортируйте их в другие сервисы. И также приятно, э, приятная новость, то что мы повысили стабильность соединения с этими сервисами. Теперь выгружайте даже данные из Search Console за целый год, это соединение будет значительно стабильнее. И предлагаю показать вам остальные изменения, которые не так заметны. Первое улучшение это то, что мы добавили возможность сканировать изображения из SRC Set. У них будет такой же альт, как у основного изображения в атрибуте SRC. И вы можете это увидеть, открыв отчет по изображениям, сгруппировав по альту. И на урле будет видно, допустим, разрешение 150 на 140, 150 на 150, 195 на 195 и так далее. То есть видно, что это из SRC сет. Затем очень частая ситуация, когда... Во время сканирования вы нагружаете сервер и для некоторых страниц он отвечает 429 кодом ответа, либо же 500 и так далее. И эти страницы очень часто перестают быть битыми при пересканировании. поэтому мы сделали чуть улучшение, которое поможет вам сделать это быстрее. Перейдите в сканирование и пересканировать биты URL. Ранее вам нужно было открывать отчет по битым страницам, правая кнопка мыши, текущая таблица, пересканировать. Теперь просто сканирование, пересканировать битый URL. Дальше, SEO-audit теперь доступен сразу же на главном, в главном окне интерфейса. В один клик вы можете его выгрузить. И как я и сказал, он теперь доступен для фримиум пользователей чтобы вы могли тоже использовать этот полезнейший отчет. И по факту это единственный экспорт, который будет доступен на фремиум. На этом у меня все. Давайте быстренько подытожим, что же добавилось на Netpeak Spider 3.10. Как по мне, получился очень даже насыщенный релиз. Мы улучшили white-label отчеты, и теперь вы можете изменять призывы к действию в конце. А также добавить целую секцию с комментариями, куда можно вставить и изображения, и таблицы, и стилистически это оформить, так как вам нужно с помощью HTML и CSS. А также э, не white-label, а обычную версию SEO-удита можно выгрузить теперь даже на freemium тариф. Затем мы расширили возможности интеграции с Google Analytics, Search Console и Яндекс.Метрикой, чтобы вы могли выгружать данные этих сервисов даже для непросканированных страниц. Ну и, конечно, повысили стабильность соединения в случае, если вы выгружаете данные за целый год из Search Console. Также теперь вы можете сканировать изображение из SRC Set и значительно быстрее пересканировать все битые страницы. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно напишите в комментариях к этому видео, или приходите к нам на демонстрацию, на которую можно записаться по ссылке в описании к этому видео. Там мои коллеги покажут и расскажут функционал наших программ, а также ответят на все ваши вопросы лично. Ну и конечно, если вам понравилось это видео, буду рад, если вы подпишетесь и лайкните его. Отличного вам дня и множества трафика. Пока-пока.